Ну что, доктор, как мои анализы? Ну что вам сказать, плохие у вас анализы, очень плохие. Будем закапывать. Что? Так сразу и закапывать? Сразу в могилу? Да нет, пока только в уши.